Первая руна, которую мы с вами постигнем в этом ряду, это руна Хагалас. Одна из самых суровых рун. Ее классическое название ⁇ это град или разрушение. Дословное восприятие и дословная трактовка руны Хагалас не дает вам увидеть ее истинного смысла. А нам с вами придется немножко углубиться, как обычно, да? попытаться за простыми формулировками аля плепс увидеть немножко что-то более скрытое. Да? Второй смысл того, что передали нам носители информации о старшем футарке, наши древние учителя. Во-первых, конфигурация этой руны, если мы на нее посмотрим пристально, мы увидим, что она не проявлена по я есть, а значит, она не имеет отношения лично к вам, то есть к вашему Я. Она имеет отношение к вашей личности, которая не связана с вашей я есть, а это лишь какие-то приобретенные качества. Качества, приобретенные в этой жизни. Некий договор, который вы заключили с миром. Огороженность с двух сторон предполагают, что нет препятствий для потока Атмана, нет препятствий для потока Земли, но есть ограничения в объеме, как сечение трубы. И это сечение трубы каким-то образом должно проявляться, во-первых, через я Есень, в осознании ментальном. Вы должны будете, конечно же, осознавать свои ограничения. С другой стороны, событийный ряд и ваше отношение к, событийному, к этому событийному ряду должно быть абсолютно адекватным. Они не должны выходить за рамки ваших собственных возможностей. Таким образом, хагалаз ограничит вам спектр восприятия, позволит не разбрасываться в окружающем мире, а видеть только что-то, что нужно вам понимать, осознавать, чувствовать, исходя из того состояния, которое уже сформировалось, исходя из руны Вунья. И вот об этом нужно поговорить поподробнее. Руна Вунья, руна целостности предполагает некую бытийную массу, которую вы приобрели к сегодняшнему. Еще раз комментирую, что такое бытийная масса. В глобальном смысле это уровень прав, а в минимальном смысле, скажем так, в программе минимум, это количественный опыт, который вы приобрели за все возможные ваши воплощения. Соединенные воедино всеми алгоритмами, которые доступны вашему сознанию, они спаялись в общую информационный в общий информационный пакет, который мы называем бытийной масса. Понятно, что чем больше опыта у человека, который он может а, применить к сегодняшней жизни, применить к существующей реальности, тем выше его бытийная масса и тем явственнее понятно становится, что больше у него уровень прав. Только тот, кто много знает и многое умеет, в этой жизни должен а, обладать правами управления всеми остальными, как минимум, да, или хотя бы каким-то куском людей. Не имея такого опыта, управление будет, мягко говоря, катастрофичным, как для тебя, так и для окружающих. Поэтому, понимая это, классическое обозначение руны Хаголос как град, предстает для нас немножко в другом виде, немножко в другой интерпретации. Град как ограждение, не как Град, который разрушает посевы, а град, который огораживает, об этом граде идет речь. Разрушение это ее вторая функция, о которой мы сейчас поговорим. Таким образом, Хагалас в первом приближении покажет вам естественные границы ваших возможностей, которые вы имеете на сегодняшний день и которые обязаны иметь, потому что у вас такая бытийная масса. Есть у вас право на деньги?, вы будете это право иметь. Если у вас право на власть, вы будете это право иметь. Но если есть у вас право на деньги, например, а нет права на власть. Вы не можете требовать, чтобы у вас была власть. Это не по праву, это не по договору. Есть у вас право на какую-то силу, например. Да, на, на силу любви, на силу взаимоотношений с другими людьми. Но нет у вас, например, права а, там, на удачу. Вряд ли вы можете это требовать. То есть все зависит от того, каков уровень вашей бытийной массы. На, на то право вы и имеете. Вунью это как раз состояние целостности, ваше понимание, на что вы можете претендовать, а на что вы не можете претендовать. Хагалас для начала показывает эти границы. Но все не так просто. Руны всегда имеют две стороны, две оборотные стороны медали. И вторая сторона Руми Хагалас не так проста, как первое. Первое социальное, первая просто покажет вам, что называется, степень стечения вашей трубы, вашей личности и покажет, какое количество событий вы способны пропускать сквозь себя, а какое не способны. Вот эта вот планочка, да, это как фильтр, который и объединяет и вашу картину мира, и ваш опыт, который к сегодняшнему дню на каузальном теле сформирован, и ваш чистый или не очень астрал, то есть она вам все показывает, что вы есть к сегодняшнему дню. От количества информации и от количества энергии, которые вы способны подтянуть к себе одномоментно, зависит сечение трубы, которой вы будете располагать. И Хагалас определит это со стопроцентной точностью. Эта руна принадлежит миру Хей и богине Хей, богиню, которая хранит мертвых. Не являясь богиней смерти, функции, системной функцией смерти, она смерть не несет. Но являясь хранительницей мира мертвых, ее задача и договор с богами созидателями, с богами устроителями этого мира был следующий: Она дает приют всякому, кто к ней придет, дает приют всякому, кто к ней придет. Как и все существа, имеющие йотунскую природу, она была оборотня. Ее оборотническая, не магическая форма, можно так сказать, была для богов и для созерцающих ее людей ужасно. С одной стороны она была прекрасное дело, а с другой стороны полуразлагающийся труп. И это позволило ее родичам увидеть в ней природное удивительное качество. Она могла жить и в мире живых, и в мире мертвых одновременно. То есть она объединяла в себя и качество жизни, и качество смерти, что даже для богов является совершенно удивительной способностью. Именно поэтому бог Один определил богини Хель, чертоги одноименного царства. При этом при всем хочу как бы сразу отметить, что Хель это не имя собственное, это титул Титул богини мертвых. И как любая богиня, которая вступает в эти права, начинает называться тем именем, которое дает ей ее высочайший титул. И она становится богиней мертвых ограничивая их в их жизнедеятельности, вернее в их существовании, удерживая в своих чертогах, в чертогах Хельхейма до того момента, пока не придет страшный суд, пока не придет Рагнарёк и мертвые выйдут на битву с живыми. Это так говорят нам легенды и саги. Если переводить на сегодняшний язык, язык понятный нам язык, программирование, алгоритмики, да, язык математики, если отходить от нуминозного чувства, там, которое связано с понятием бог дальше его никак не расшифровывать, то мы с вами увидим о том, что есть некоторые сознания, сознания людей, которые согласно правилам воинской доблести и воинского искусства не являются идеальными программами. Идеальной программой, напоминаю, с точки зрения Одина является только тот человек, который не только жил доблестно и совершал доблестные поступки, но, что очень важно, правильно умер. То есть он умер на поле брани с оружием в руках. Только такие воины имели право отправляться в Вальхаллы, в чертоге Одина. Один забирает себе идеальные программы со своей точки зрения. Правда, была еще одна богиня, богиня Фрейя, богиня Изванов, Извана Хейма, которая точно так же, как и Один, даже вперед его, согласно закону, имела право собирать павших воинов себе в Свиту. Но все же прочие, все же прочие, которые не вошли, не попали под взгляд Одина и не попали, вернее, не самого его, а валькирий, которые выполняли вот эту вот его функцию, собирали павших воинов и непосредственно самой Фрей, которая забирала в свои чертоги, тех, кто ей приглянулся, все же прочие должны были уйти в Хель. Вот так, например, случилось с богом Бальдром, любимейшим сыном Одина и его супруги Фрик. Будучи умершим не, как подобает воину, а умершим не в сражении, а в процессе веселой игры, он и его супруга, которая добровольно пошла за ним на погребальный костер, они отправились в чертоги Хель, поскольку согласно алгоритму умерли неправильно. И даже Один не сумел упросить богиню Хель, чтобы она отпустила не просто человека, она отпустила бога обратно в мир. Богов обратно в Асгард. Хель сказала, нет вопросов. Если ты говоришь, что это была такая идеальная программа, что Бальдер таким был светлейшим, прекраснейшим богом, давай сделаем так. Вот весь мир, девяти, все, вся система девяти миров должна подтвердить твои слова. Пусть все заплачут по бальтру. Все. И если все заплачут, я буду совершенно точно видеть, да, действительно, умер великий бог. Он нужен всем, он умер по случайности, системная ошибка. И, конечно же, я его верну. Нет вопросов. Ну и понятно, что заплакали не все. В любом случае Бальдер остался в чертогах Хель. То есть настолько эту историю я вам рассказываю пока, для того, чтобы проиллюстрировать, настолько велика была ее власть, исключений быть не может. Если Хель сказала нет, значит нет. А все почему? Потому что она эти границы не просто знает, она видит и знает, что каждый должен иметь в этом мире возможности сообразно своих собственных границ. А границы предопределяются бытийной массой человека, его вуньо уже проявлены. Поэтому ваша хаголос является естественным продолжением первого Это, а конкретно не всего этого, а результирующие руны вуньо которая как раз и показывает, на что способен человек. И главное, не просто на что он способен, на что он должен быть способен, не больше, но и не меньше. Если у тебя такой-то уровень бытийной массы, если проявили, проявились такие-то таланты, если в этих талантах, если в этом состоянии целостности ты понимаешь, что вот это вот не убавить, не прибавить, то что тебе не нужно дополнять себя кем-то до целого, или ты сам не являешься придатком к кому-то, ты становишься способен на самостоятельные действия. Твоя программа сознания получает право работать самостоятельно, а не обязательно при ком-то. Но за эту самостоятельность, понятно, надо платить осознанием, где проявлять себя, как проявлять себя, в какой касте, на каком поприще. От того, насколько проявилась руна Вунья, так и Хель безошибочно, абсолютно через руну Хагалов покажен. А где вы можете эту вунью, непротиворечивой для всей системы девяти миров, проявить так, чтобы и ваша бытийная масса проявлялась и мировых законов не нарушать? И о том, что это важно, показывает нам не только то, что руна Хель является ключом к миру мертвых, но этот мир мертвых еще предопределяется первоосновой, нет, не тьмы, хаоса. А это говорит о том, что взявший руну Хель, руну Хагалас, прикасается к этой первооснове, пробуждая свой собственный внутренний хаос. Бытийная масса предполагает, что со своим внутренним хаосом ты как-то уже разобрался, ты умеешь им управлять, ты умеешь его направлять. Но при этом а бытийная масса растет, значит увеличивается твоя проводящая способность того же самого хаоса. И в конечном итоге Хель становится из ограждения рульное разрушения. Когда бытийная масса прирастает, твоя способность разрушать становится системной функцией. Ты уже не будешь только сохранять, только выполнять какой-то простой объем работы. Ты будешь вмешиваться в общие процессы, внося туда необходимую долю хаоса для всех остальных, которые эту долю принимать не хотят, и заставлять их совершать перемены. Понятно? Я объяснила. И это обратная сторона Рунны Хей, которая показана нам вот уже здесь, не только как ключ, но и как связь. Еще одна необратимая необратимая, как не поверни. Да? Она связывает мир Муспельхейма, мир первичного огня и мир Альфхейма, мир идеальных программ, первооснову добра. Муспельхейм всегда является инициатором каких-то новых процессов, всегда каких-то новых процессов. А Савила, мир Альфхейма, вот этот, вот, который мы с вами уже знаем, мы к нему уже прикасались, да, как через руну ту же Вунью, она говорит это первооснова добра, здесь заложены все идеальные программы воздействия на мир. Идеальные, значит не требующие изменений, как Бальтер. Когда-то он был идеальным, он не требовал изменений. И вот только за то, что он не менялся, одна единственная богиня не стала плакать по нему, потому что она говорит, какое же это добро, если оно не предполагает перемены. Какой же это бог света, если он не предполагает развития. Я понимаю, что вам всем было с ним хорошо, вы все его любили, вы все радовались, Бальдар прекрасен, но а что вы с этим добром делать-то будете, если оно меняться никак не будет. Что было добром 500 лет назад, через 500 лет назад добром не является, и это нормально. А как бы мы сейчас жили, если бы принципы, алгоритмы добра были сейчас те же, которые 500 лет назад? Так бы мы и жили, потому что от того, как заформированы эти алгоритмы, так и простраивается вся бытовая и цивилизационная часть системы. И поэтому Хагалас говорит, нужно предусмотреть системно, чтобы первичный огонь, Импульсы изменений, импульсы трансформации периодически попадали вот сюда напрямую, в первооснову Добро, чтобы там начало что-то меняться. Отжившие программы уходили в Хель, освобождая место для новых, более правильных системных функций. Но кто будет этим заниматься? Кто возьмет на себя такую обязанность? А только тот, кто руну Хель сможет проявить в себе не только как фактор, сдерживающий собственный хаос, но и как фактор, умеющий управлять собственным хаосом. Удивительное ощущение, когда ты знаешь, когда и в какой точке должны произойти перемены, с одной стороны, а второе удивительное ощущение, когда ты знаешь, где ты должен оказаться сам, чтобы эти перемены произошли. Но вот это вот качество произойдет только после того, когда произойдет осознание своих собственных границ. Поэтому Хагалас двойная руна, как двойная звезда, учит нас двойному. Она покажет вам и реальные ваши собственные границы, которые вы должны будете принять как данность на сегодняшний момент. И понять на, свой, не на, на чужой огород не залезай. Вот если у тебя свой фронт работы, в нем и работай. А там чужое, не залезай туда. Вот Марина сейчас нам вот это вот состояние да, описала очень четко. Да, несмотря на то, что очень хочется да, и может быть там крышу сносит, предвкушение, внутренний не чуй, иди по своей колее, потому что чуть лево, чуть вправо, все, привет. Залезешь на чужую территорию, потом не обижайся. Сначала набери бытийную массу, расширь свои границы, потом скажи нет, извините, это уже не чужое, это уже мое и я здесь имею право. Поэтому первый этап это осознание своих собственных границ, где я имею право. А потом второе понимание о том, что как только ты начинаешь переращивать свою бытийную массу, Твои права начинают увеличиваться, а значит и увеличивается ответственность за тот уровень хаоса, который ты не просто приносишь в эту жизнь. Более того, ты обязан его приносить, чтобы все вертелось. Иначе со всем нашим миром произойдет то же самое, что произошло с Бальдером. Все отправимся в Хель, там и останемся до страшного суда. Очень могучая руна, как собственно говоря, и могучая сама богиня Хель. Чертоги ее огромные. Почти весь мир Хельхейма и кусок мира Нифельхейма. В этом пространстве нет времени. Вот что важно. Да? Как Нет времени внутри вас самих. Оно появляется только лишь тогда, когда вы сонастраиваете себя, свой собственный мир с миром окружающим. Вот тогда появляется ощущение времени. А когда не надо ни с кем себя сонастраивать, пропадает внутреннее ощущение времени а значит и пропадает зависимость от общего движения. Все, кто живет в чертогах Хель, находятся под ее неусыпной заботой. Во-первых, она их таким образом как бы обессмертила, то есть они уже прошли через смерть и лишились состояния времени, то есть их жизнь или существование в этом мире перестала нести форму конечности. А когда сознание знает, что процесс будет продолжаться бесконечно, он начинает немножко по-другому себя вести. Немножко по-другому себя вести. Как уже было сказано, Хель очень бережет тех, кто попадает к ней в чертоги. Пришедший туда должен иметь право войти. Ее невозможно ублажить, ее невозможно подкупить. Ее невозможно уговорить, она оценивает человека таким, какой он есть. Понравится ей тоже невозможно, у нее опция такая отсутствует, нравится или не нравится. Потому что опция нравится или не нравится, она точно так же косвенно связана с фактором времени, а там времени нет. Она взвешивает человека по его вунье, по его бутийной массе, таким как это положено в, по ее системе измерений и определяет границы и возможности самого человека. Это не Урус, плодоносящая земля, это древняя земля, земля, в которой хранится память, где есть эталоны, где есть мерилы оценки, кто на что способен и кто какими способностями должен здесь обладать а значит и должен их как-то проявлять. Хаголос определяет границы, четкие, осознанные. Вуньо оторвало вас от общей массы, да, в какой-то степени закрыв вам определенную конфигурацию сознания. Хагалас закроет вас от мира вообще, да, даст вам только силу земли, только силу отмана, то есть осознание самого себя, собственных возможностей, собственных границ, собственных талантов и собственных, прав без прикрас. Тяжелая руна, правда. Для кого-то она шла великолепно. Да? Для людей, которые, например, умоляли себя, Хагала сдавала напротив расширения. То есть она говорила: ну что ж ты сдерживаешь-то себя в рамках-то таких? Да? Смотри, сколько у тебя хаоса! Бери и твори! Но люди, которые привносили себя, которые имели искусственно сформированную бытийку, например, за счет того, что их эгрегоры подпитывали, эгрегор рода, эгрегор семьи, эгрегор их работы, эгрегор там, коммунистической партии, не знаю, чего-нибудь. Они моментально получали это самое отсечение и осознавали себя такими, какие они есть. Король-то голый. И это, конечно, неприятное. Крайне неприятное откровение. Но мы с вами исходим из воинских принципов, что лучше знать, чем не знать. Да? Воин, который думает, что на нем броня, может получить весьма большие откровения, если вдруг выйдет на поле боя и выяснится, что на нем какая-нибудь картонка. Да? Вот, поэтому лучше, конечно, знать, чем не знать. Какие, какая, как, какие у тебя возможности, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. Это как отправная точка. Чем, прежде чем что-то себе приращивать, надо знать, от чего мы исходим и куда идем. Согласны со мной? Согласны. Вот видите, молодцы. Так что с одной стороны могут быть откровения неприятные, но возможно будут откровения и приятные. Степень понимания, это степень собственного хаоса, его надо сдерживать или его надо проявлять, его надо реализовывать. Это не очень сложно будет понять, это не очень сложно будет осознать. Когда внешние раздражители типа людей вдруг как-то забудут про ваше существование или перестанут на вас смотреть привычным способом, а значит либо подпитывать, либо отъедать от вас, кусок силы, вы сумеете почувствовать себя в той силе, которой вы обладаете реально и по праву. И в зависимости от этого чувствования, станет все совершенно очевидно, без иллюзий. Тварь я дрожащая, аль права имеет. имею. Итак, эффекты, которые мы с вами будем добиваться на руне Хагалас, это первое осознание своих собственных границ, а второе, конечно же, разрушение препятствий, которые не дают осознать эти границы, которые некуда, некая степень иллюзий, да, которая заставляет нас о себе думать хуже, чем мы есть, или лучше, чем мы есть, да. а надо увидеть так, как видит нас Хей, ее глазами. Знаете, в древнем Египте было такое правило, да, когда умирающий проходил через врата Дуата, его сердце взвешивалось на весах, да, процесс взвешивания и обмануть было невозможно. Обмануть было невозможно, потому что критерием оценки было перышко, перышко истинности, которое взято было из оперения божественной птицы. Вот приблизительно та же самая аналогия проходит и в мире Хель, когда из этой жизни мы переходим в следующие процессы, что мы берем с собой? Только свой собственный опыт, только твой, свой разум, который мы наработали, больше ничего не берем. Никакие связи, никакие мнения о себе или окружающих о нас не помогут, а лишь только те алгоритмы добра, которые ты сумел взять и которые ты сумел изменить как и все некрасивые руны, хагалас двойственный, точно так же, как и двойственная природа Хей. Двойственная природа Хей, в отличие от двойственной природы Лохи, вся у нее на лице. С одной стороны прекрасная, с другой стороны ужасная. Вот такая же и хагалас. Абсолютно очевидно прекрасная, потому что помогает определить свои собственные границы и, соответственно, отсечь от этих границ тех, кто их пытается нарушить или изменить. Это, с одной стороны, прекрасно, а с другой стороны, хагалас сам по себе является разрушением. С ним, с его помощью можно много чего разрушить, в том числе и собственные логи, в том числе и собственные иллюзии. Если какие-то психологические блоки мы обычно разрушаем, собственного уважения, то собственные иллюзии разрушать, поверьте, не пример больнее. И я не знаю, что для пробуждения этой руны внутри вас потребуется от богини Хель, что она потребует. Проблемы ли разрушить или иллюзии? Она принимает решение сама и никому не несёт, не дает ответ в своих решениях. Она просто говорит будет так и все боги строятся и говорят да, Будет так. И мы с вами тоже построимся и согласимся с Великой Богиней Хель, что будет именно так. Сила хаоса, которую представляет собой Великая Хель, если мы с вами посмотрим на табличку магических кругов, она, конечно же, совершенно противоположна порядку. И порядок не был бы порядком, если бы он не боролся с хаосом, а хаос не был бы хаос, если бы он не пытался разрушить порядок. Именно в этом бесконечном взаимопроникновении и происходит процесс развития. Если хаоса будет недостаточно, будет система, о которой, о которой идет речь, будет ограничивать сама себя. Усложняя будет ограничивать сама себя. Хаос, который не сдерживается, Орвет все упорядоченные связи, а значит невозможно предсказать поведение системы, невозможно предсказать поведение процессов, которые мы наблюдаем. Вас ли, систему ли, мир ли, все наполнено и порядком и хаосом. Просто хаосом должна быть в каждое время своя мера. В зависимости от бытийной массы человека он является носителем хаоса в том или ином объеме. Понятно, что если бытийная масса не велика, то и право на хаос мало, но если бытийная масса велика, права на хаос много. По одной простой причине. Человек знает, как его можно использовать, ибо изначально понимает свои границы, никогда их не нарушено. Потому что в человеке есть одно очень важное вшитое качество. Он хочет жить. Не то чтобы боится смерти, боятся смерти люди с малой бытием и массой. А люди с большой бытием массой любят жизнь. разницу И ценят, Но на этом этапе, на этапе, который мы с вами познаем и пробуждаем руны второго, это они пробуждают в нас качества, с которыми нам нужно будет познакомиться. Своими собственными качествами. Они помогут нам в дальнейшем движении. Они помогут нам в дальнейшем развитии. Первое и главнейшее из этих качеств осознание собственных пределов.